Алла? Здравствуйте, Катя. Здравствуйте. Это Нина Холмогорова, мама Андрюша. А, да, да, здравствуйте. Катя, я все-таки хочу узнать, все-таки будете Черныш чем делать или нет, помогать нам, а? Областная, это, Октябрьская ничего не хочет, остается ерундой всякой. Угу. Черныш вообще тишина. А мы только про него вчера вспоминали, кстати, разговаривали, про Андрея-то вашего. А вот, думаю, что, куда он пропал-то? Он в итоге пропал. Да пропал. Ну, в интернете видел, что есть-то? Он все выложил. Вот сейчас все доказательства будут выкладывать. Я буду через интернет бороться. Но он еще продолжает писать, и вот и Путин будет писать, вот опять. Mm. Ну, что это такое -то? Ну, понятно. Ну, а ч ж он не, не подошел-то в прокуратуру, когда его звали? А Октябрьскую-то... То есть, ну не в, не в октябрьскую, но когда юля ну мы, ну мы ходили, но мы ходили, я вместе с ним ходила, она нам сказала подавать а -а -а. в это на на алименты. ну подали на алименты, но нам а -а -а. ничего не пришло. А -а, в смысле на -а -а. алименты... Ничего, не знаю. Как он Симкину ему сказал, что вы что, хотите ее без копейки что ли оставить? Как это понять без копейки? У нее те двое детей она этих бросила. Они же эти дети ешние. Пускай 50% ну, да, да. делит на всех. Она же должна платить алименты, если она бросилась. И вот алимента требуют. Ага. Выложили вот 200 тысяч, которых вообще нету, наверное. Ой. Вообще, и что здесь творится И никому ничего не надо. Ну, просто ужас какой-то. Она пришла, она написала отводы угу. уголовного дела, что алименты все погашены. Авто был на 21 тысячу, она ж ну, написала. Да, а мама... а, а мама... то, что они ей не, не отдали эти листы, это их проблемы. Пускай они у них ну, там лежат. Но, но в прокуратуре-то вам помимо алиментов-то еще не говорили, что надо подавать в суд на определение места детей-то, жительства с отцом? А что там все говорят на определение места жительства? Кать, а ну. ты скажи, а зачем нам нужно не определять место жительства? Мы подавали, мы целый год ходили, ага. ездили туда, боролись место жительства в девчонки сделать. И мы выиграли? Нет. Но она правда вернулась. А уж если она не вернулась, ну, я не знаю, это, кто там ну, выиграл. Было, ну так это было. Так как это, нам сказали, 50 на 50. Да? Ни нашим, да. ни вашим. Но нам сейчас ну, не, ну, не, Мне кажется, не дадут нам сейчас подавать. Какой-то ну, должен подавать на определение места жительства, если мать их бросила. Зачем оно мне нужно? Дети так со мной. Я не знаю, зачем. Подставляться мы... ли ну, с это... Я что, похож так, на врага, по вашему? Нет, но, но это же для того, чтобы именно, чтобы с вас алименты эти не брали. Если по суду уже будет установлено, что дети с вами живут, то уже тогда с вами законы будут эти алименты брать. А сейчас теоретически они с матерью живут, теоретически. А то, что она бросила их, все такое, это ваши просто слова, понимаете? Это они с матерью живут на бумаге, а на самом деле ну, они сам... да. То, ну, что конечно, они я... там, это роли не играет никакой, по идее, да, мама? Нет, ну, ну почему вот по идее, вот смотрите, вот я вам говорю, ну я не юрист, но я тем не менее ну, там что-то знаю, да, я вам это говорю. То же самое в прокуратуре сказали, то же самое в суде, у судебных приставов, то же самое мне сказали, ну все это говорят. Они вам тебе они вам скажут что угодно. Если бы вы тут были, когда они в субботу пришли пьяный долбились в дверь, они готовы были меня разорвать. И Но вы хотите, суббота? чтобы я к ним пошел? У меня так Нет, такое впечатление, что а... меня хотят подставить вся Россия. Вы в том числе? Андрей, вот это кто сейчас вам кто сейчас мне позвонил? Я вам сейчас позвонила или вы мне позвонили? Нет, вы я ко мне обращаюсь за помощью. Я вам даю совет. Я до этого вот про вас сейчас не вспоминала, знаете, не думала. Вы мне звоните, как бы, да, Нет. вот после рабочего дня уже там после всего, а потом еще говорите, что я там что-то там против вас там чего-то замышляю. Ну, не Нет, ну никуда я бы только подумать. не допустил. Везде описываются враньем. И как будто так ну, и надо, вы я понимаю. Что вам все дружно посоветовали одно и то же. Вам и, ни, никакого нету там дела там у прокуратуры, Ладно. там кого-то посадить там, еще что-то вам а хочет помните, 1, 1 декабря они меня, товарищи, эти вызывали на Кудрявцеву 56. Ну, да, да. Ну, в два часа я. Я думал идти, не идти, я позвонил, вернее не я позвонил, они позвонили. Так. Позвонили сказали, но ну, вы придете, меня там ждали целой равой Потом второй раз позвонили, уже представились адвокат-юрист. Зачем там адвокат-юрист? Хотели мне акт А если бы я пошел, там ведь без драки бы не обошлось. Когда они за мной охотились, когда я работал в полянах, они меня силой в машину -то сажали. Там на работе устраивали вот, кипиш какой. Без, по без постановления, без всего меня брали, просто с работы срывали. Справка три месяца лежала у, у пристава у Саркисяна, она ничего не высчитывала, им не элементы нужны, им нужно было уголовное дело за меня завести. Акт на 38 тысяч, акт отклонили, суд его отклонил, нет состава преступления, маленькая сумма. Так нет, они сейчас хотят 200 тысяч ставить, то есть это всунуть мне, как будто они, акт был по 200 тысяч, я вообще не понимаю, чем мне делать, кто-нибудь посоветует или решать вопрос другим путем. Все, я не хочу больше ни с кем разговаривать. Ну, вообще уже не, не свой. Я сама тоже. А к вам, к вам в эту субботу-то зачем пристал? Приходили. Суббота, Это когда приходили? Когда Лена была здесь еще? Лена была да, здесь. Подождите, да, да, а в вот эту субботу, субботу не приходили? Нет, в эту нет Сачков Сачкова вернулась 9, 9 февраля 2016 года. О, с я Сем... думала, это сейчас что-то. Андрей, ну вы прямо как это сам... Нет, сейчас не в не смеет. приходят. Сейчас они только присылают, но... с каждой отписочкой присылают бумажку ДТИ. Но никто сейчас к вам не приходит. Те сейчас у вас никто не забирает. То есть вы переживаете вообще за какую-то там совершенно надуманную ну, да, проблему? Просто увидишь, он о чем да. говорит. Подавшим, Подда... сейчас на определение места жительства. А, они не ну дадут да. место жительства. Как это там Шишима да. рвалась... Ему что, встречаться с детьми, она гнула на эти алименты. А сейчас, если не 200 выложили, а на что будет там? А? Они встречные с какой -нибудь... Нам? Ну вот пусть вот подают. Ну, ну, понимаете, ну смотрите, я но... Я думаю но... так, пока они не уберут эти 200 тысяч, мы ничего делать не будем. Ничего. Ну, я в думаю, любом нет, случае, я надо... просто, я тоже не адвокат. Такой же, может, простой работяга, блядь. Но я понимаю так, если мать бросает детей, тем более, если она уже решена родительских прав, ее надо решать. Они не хотят, чтобы решить, чтобы я ее решил. Их жаба душит, они не хотят половину капитала отдавать этим детям. А эти дети тоже жрать хотят. Я большую часть бою и в их интересах. Вот он сейчас сидит, смотрит на меня, он каждые полчаса у меня есть просит. А я работать не могу. Они в детский сад не ходят. А когда в школу, в школу я их тоже не буду водить, потому что для меня, если они заберут их, это будет капец. Если они не будут ходить в детский сад, ко мне какие-нибудь претензии потом будут, потом не говорите, что я не писал. И если кого-нибудь убью, все. Да хватит, болтай, что же, Я не, не болтаю, я говорю все, что есть. Скорее всего, тебя убьют. Выйти страшно боимся. Они он все равно приходят, на глазки вон курем замазывают. И... А вот кто приходит, не, непонятно кто. Вот они, Она не придет, не принесет вам печенье. А приходит вон только и бедокурят. Понятно. Да. Ну, понятно. Ну, вот я... что делают. Ну, знаете что, я... И... Самофон, блин. А... зин, зин, зин, зин, зин, мы не берем трубку. Ни прокуратура, ни... Это... А... а что ни это, безобразничать, вот... никому ничего не надо. Сейчас я написал «Единую Россию», Мухина нам... про нее. Кать, нам в Спаск страшно ехать. Если же они ну, здесь а не... поймали. А зачем, а зачем вам ехать в Спаск? На судиться то в Спаске. Вот даже если я сейчас буду писать об отмене элементов... Наш Октябрьский суд не будет разбираться. Во-первых, дети Тут бандитизм. Тут настоящий бандитизм. И никто это понять Тихо, не хочет. Мам, дети прописывают Паск. Судебный, э, судебный приказ выдавал Симкин. Mm -hmm. Октябрьский скажет, отправляйтесь в Паск. Там и судитесь. Да, а там не, не будет. выдвигают встречные иска за эти 200 тысяч и на решение. Попробуй выиграть. Там все судьи свои продажники. Подожди, я сейчас вспомнил. Звонит вот как-то. В ручке, это в январе, нет, в феврале, наверное, где-то звонок был. Прокуратура октябрь, то есть Спаска вызывает. А зачем ему это? Вать, я, с какой статьей я к вам прокуратуру? Я в прокуратуру, Вать, не писал Спасскую. А потом в интернете посмотрел, а телефон совсем не прокуратуры с Паской. Кто звонил ему? Но он если поет, там его грохнут, прибьют. И потом исчез, вещи. не знаю, кого. Не, вот не... в чем дело-то. Тут судиться Ой. уже страшно, они уже напрямую идут, воюют. Екатерин, mm. а вот я, у меня к вам вопрос, просто чисто по-человечески. Вот допустим, mm. есть исполнительные производство, даже если несмотря, что Сачкова не отослали исполнительный стыд, да? Ну mm, Да, да. Судебный приказ 2013 на Ярославку. А перед тем, как Сачкова вернулась 9 февраля, 18 ноября 2015 -го года вроде, mm. да, вступил судебный приказ, она подала на Андрюшку, на элементы. Почему они Андрюшку убрали? Если было бы исполнительное производство, элементы бы на Андрюшку тоже капали. Как это понимать? Да, на него просто так от балды Андрей, выложили, чтобы и... я не смог и решить. Андрей, я правда, сейчас не могу вам сказать, вот, все-таки, понимаете, я даже не компетентно вам говорю, мы сейчас можете с вами долго говорить, да, на Нет, дело. это можем оскорить вот, бесконечно. Я... я понимаю, это что ни вы, ни да. адвокат, ни я не адвокат, но я просто да, за эти годы, да. сколько я этих судов прошел? Все выиграл практически, только определение места жительства она вернулась. Но это ничья, не там нет определения места жительства. Если было бы сейчас определение места жительства, у них на руках решение, что дети должны проживать с матерью, сейчас бы приставы в дверь долбились и забрали бы их. А А я буду подавать, зачем? Зачем я буду так подставляться, если дети и так со мной? Мать их бросила. Подумайте. Единственная у меня мысль подать на решение ее и все. И ну, все. на решение Я подам ее на решение родительских прав. Но с учетом, какие ей 200 тысяч приставов выложили, это... Как ее, блин? Шишимора Там будет всю жопу рвать. Но она не даст ее решить. Мне легче ее просто грохнуть, и все. Грох, иди, Ну я действительно ну, уж ладно вам. Тогда вообще дети без матери и без матери, и без отца. Да ее нет матери, то не это не мать. Не. Я, я одно жалею, что я ее пустила в один, когда одиннадцатый год был этот, когда она здесь жила у -у -у. полтора месяца. Гнать ее надо к собаку шалаву. Нет, вот они... Откуда мы знали, что она убежала, что она бросила там детей? Вот она она говорит, да, вообще да, говорила. Вы, вы знаете, да, давайте, давайте, давайте, потом попозже, просто не я не сейчас детьми занимаюсь, сейчас а не да. могу. Да ну, нет, я Давай. просто хотела узнать, чем... ну хоть неужели Черныш, но ну, я не понимаю, ну ладно, Октябрьская, она ну, с ними да, замешана, октябрь, она за... с ними замешана, поэтому они и не хотят ничего делать, потому что они там сами этот Печен П Печкин, Печенкин, я не знаю, кто он там а. А вот я первый раз, когда к вам пришел с этой сумкой с документами, да, вы, да. вы видели снимки, Фирсова, я сказал, беспределом занимается. Да, да, да. Ну вот, я попал туда в 2014 году, и, и эта работа была уже приставов, это сама Лена мне рассказала. Шишимара работа. Они хотели меня посадить по 158 восьмой статье. Ну да, звоните, что говорите. Я, по, я после этого случая полгода приходил в себя. Я писал в Следственный комитет Москвы, и все... Они отказываются, все. А меня, когда на признанку кололи, пытали, я ни в чем не отказывался. Угу. В общем, приставы здесь, дай Боже, творяют. Я бы, конечно, таких знать, надо знать. Это не Стиренко. Может, вообще, какая-нибудь украинская бандитка? Фамилия uh -huh. Стиренко, украинская. Ну, тоже придумал. Придумать тоже. Да, ч ж, я ж не знаю, что придумывать. Ну, не за непонятно я... тут или чего, капиталы тут, торговля, тут вообще mm -hmm. не поймешь что. Ну чуть дальше, дальше все хуже, хуже. Вот что, Кать вот боюсь, страшно. Я выхожу, я, я. я сама боюсь выходить. Детки, вон мне старшая ночка в школу ходит. И бежишь, и бы ты встречать боишься за нее. Че моя? Mm -hmm. Я поняла. Ну давайте завтра позвоним, спрошу там, двигается а, что ты или нет.